Все начинаем, да? Да. Угу. Ну, тема называется как восстановить память после ковида. Но ну, здесь бы мне очень хотелось как бы побольше затронуть вообще эту проблему. Но мы будем говорить только о постковидном состоянии, именно касаемо поражения центральной и периферической нервной системы, потому что это тоже очень важно. Вот. И вопросов очень много возникает и в чатах, и звонят, и в общем на протяжении уже почти, почти трех лет. То есть, вот я думаю, все-таки уже накопился какой-то определенный опыт, в применении нашей продукции и в каких-то ситуациях. Мы уже тут многие переболели, и ковидом первая-вторая волна и омикроном, то есть у нас уже достаточно хороший опыт накопился, и мы уже во все оружие. Ну, для начала, как всегда, я хочу все-таки рассказать, что из себя представляет так называемый постковидный синдром. Но опять-таки не хочется превращать как бы нашу такую вот встречу, в медицинскую конференцию. Но я буду стараться вот как-то уходить от этих терминов, но, тем не менее, люди должны быть как бы, как бы осведомлены. И вот, знаете, хочу сказать, вот пока не началось, я вот просто в интернете вчера ради спортивного интереса посмотрела, думаю, что же все-таки рекомендуют врачи, будем так говорить, традиционной медицины, в плане восстановления после вот таких вот, в случае перенесенного ковида, именно касаемые поражения центральной нервной системы, периферической. Знаете, вот, честно говоря, я особо ничего не нашла. Ну, то есть общие такие рекомендации там, в плане физической реабилитации, какой-то психоэмоциональной реабилитации, а вот именно существенные какие-то рекомендации, к сожалению, отсутствуют. То есть даже в плане каких-то рекомендаций на атропы принимать, витамины, то сосудистые препараты. Тоже омега-3, то есть абсолютно нигде не звучало. Но, к сожалению, это так. И вот очень хотелось бы, чтобы вот, как бы, вот эта вот информация, которую я сегодня вот постараюсь вам изложить, она прямо передавалась из уста в уста, чтобы вот как-то делились этой информацией, потому что действительно, это все работает и прекрасно работает. Начнем. Постковидный синдром, да, это очень, это новый, еще мало изученный феномен современной врачебной практики. Да, я вам скажу, что как бы 2-3 года это не так много, чтобы делать какие-то выводы, какие-то... Вот. Но тем не менее, вот этот синдром, он призван в качестве уже нозологической единицы. То есть он даже в МКБ, то есть международная классификация болезней, там он уже как бы имеет место быть. Но вот здесь я хочу все-таки сказать немножечко как бы наших партнеров, клиентов, смотивировать немножечко на вот такие ситуации. То есть есть понятие постковид. То есть, это такие ближайшие, то есть, осложнения, возникшие в ближайшее время, как-то проявившиеся в ближайшее время, с которыми, я потом уже дальше буду позже более подробно об этом говорить, с которыми незамедлительно надо как-то уже пытаться справляться и пытаться их устранять. Вот, и есть понятие, вот сейчас появилось понятие «ковид лонг». COVID-long это уже отдаленные последствия, и они, как правило, как правило, они более стойкие, и их очень сложно уже потом как-то нивелировать, как-то купировать. Вот. И вот, вот в этих состояниях вот, именно вот covid там, что печально, идет манифестация, такая, такой разгар, особенно когда 60 мы же всегда говорим, что это очень такой коварный возраст в плане осложнений всякого рода, да. И вот там манифестируются какие-то, ну, такие дремлющие, какие-то дегенеративные изменения. Та же деменция, допустим, взять. Ну, считаем, что а, возрастная деменция, там она слабенькая и все такое прочее. А вот когда человек в этом возрасте переболевает, к сожалению, ковидной инфекцией, вот это может так манифестироваться, то есть так разгореться, так разгуляться эта деменция и может послужить толчком более такому прогрессирующему, так сказать, состоянию, разгару болезни, разгару прогрессирующей деменции, это болезнь Альцгеймера. То есть я не буду сейчас вот прямо сильно вас пугать, но тем не менее, вот надо об этом всегда помнить. То есть вот побыстрее, как бы, извините, простите за такое сленговое выражение, на ходу подметки рвать, вот случилась беда, и надо быстренько все это устранять, накармливать организм, чтобы не дай бог не свалиться вот в эту ситуацию ковид-лонг, особенно, особенно возраста 50 плюс 60 плюс, там, ну, я уже более старший возраст вообще молчу. В общем, вот это как бы возьмите на вооружение. К великому сожалению, мир столкнулся с такой инфекцией, которая поражает практически все органы и системы в той или иной степени. У нас как-то была уже эта тема, мы много там и говорили, как восстанавливаться все, но сегодня вот у нас конкретно вот такая тема. Так вот, что лежит в основе механизма вот так называемого пусковидного синдрома или состояния? Вот. Для чего я это опять все говорю? Я думаю, уже вы не раз это все слышали, потому что, чтобы дальше понять, мы же должны быть грамотны, мы должны своим клиентам объяснять, а для чего мы предлагаем этот продукт. Вот. Чтобы вот, вот этот механизм сейчас расскажу и понять, а для чего все-таки нам нужна та продукция, о которой мы будем говорить чуть позже. Так вот, в основе механизма постковидного синдрома лежит прямое, Представьте себе, прямое повреждающее действие эндотелия сосудов. Это то, о чем мы вот недавно говорили, что это вот святая святых, внутренняя выстилка сосудов, где происходят все наши беды и воспаление, и формирование тромбов, и формирование бляшек. Так вот здесь вот за счет ковида идет прямое повреждающее действие эндотелия. Вот. И, соответственно, склонность к тромбообразованию. Вот. Соответственно, воспалительные процессы, те же васкули то есть все это как бы имеет место быть. Вот. Далее, прямое повреждающее действие нервной системы. Представляете, здесь уже доказанная нейротропность вируса. То есть вирус он тропен к нервной ткани. То есть он любит там жить, он любит ее повреждать. Вы представляете? И причем он повреждает не только центральную, он повреждает и периферическую и вегетативную нервную систему. То есть все виды нервной системы. Вот. Но вот и сегодня вот мы как бы очень-то важно будем это этом говорить вот далее э, свою лепту так сказать в синдром вносит венозная тромбоэмболия тканевая гипоксия и ишемия органов то есть недокровотоки всех внутренних органов а сегодня мы говорим о головном мозге то есть идет недокровоток ткани головного мозга и это к сожалению все очень чревато в 80% случаев, немножечко статистику надо все-таки сказать, возникают приступы резчайшей слабости. Но это за счет и гипоксии, за счет и повреждения эндотелия и все такое прочее. То есть тканевая гипоксия очень важно дает вот такие приступы речайшей слабости. Нарушение биоритмов. То есть бессонница по ночам и дневная сонливость. Сразу делаем выводы, да, какую мы продукцию будем дальше предлагать. 45% нарушения со стороны вегетативной нервной системы. То есть вегетатика, это потливость, это кардиология, это нарушение сердечного ритма, это дыхательные какие-то нарушения. Изменения в мышцах шаткость походки, диффузные миалгии, тремор конечности и диффузные миалгии, они, кстати, это, это еще миалгии, это еще мало того. То есть, простите, я и на себе испытала, и со многими общалась, когда люди практически даже не могли ходить. То есть, ну, абсолютно не слушались ноги, не слушались мышцы, не чувствовали мышцы. Вот представляете, вот, что, что вытворяет вот этот ковид. И вот здесь вот я хочу конкретно, прямо более подробно сказать, что происходит с нашими когнитивными функциями. Когнитивные функции, мы должны знать, что это их там шесть функций, это и память, это и восприятие, это запоминание, это очень важная функция, это ориентация, это э, ориентация в, как бы в окружении, в окружающем, это систематизация каких-то знаний но ну, это все мы, мы как бы у обывателя это звучит память да, почему у нас и тема так называет, под этим по всем да, подразумевается память. А вообще в целом когнитивных функции более таких вот тонких, это достаточно много. Так вот что происходит? Что происходит вот, в случае вот такого постковидного, еще его называют нейро, нейрокогнитивный синдром, да, он звучит вот так уже у врачей. Дефицит внимания и его концентрации. Это, вот, это действительно имеет место быть. Нарушение способности быстро ориентироваться в меняющейся обстановке. То есть, если какая-то вот меняется обстановка, все человек абсолютно не может сориентироваться, извините, даже во времени суток. Уменьшение быстроты реакции, называется бродифрения, да, вот это очень тоже характерно. Снижение, как это говорят, тупят. Молодежь говорит, тупит, да, вот она, к сожалению, вот это уменьшение быстроты реакции. Снижение памяти, особенно на текущие события, так называемая оперативная память. Вот это очень важно, особенно важно для э, как бы пациентов, ну, будем так говорить, пациентов это вот 50, 60, 70 плюс, это очень важно. Далее. Замедленность мышления, быстрая истощаемость при напряженной умственной работе. Вот это, к сожалению, касается и молодого возраста. Молодые очень часто отмечали, что вот да, вот отсюда и падала работоспособность, и особенно кто люди умственного такого труда, очень сложно было вот как бы после ковида, очень сложно было как бы приступать к работе. Сложно менять программу действий, то есть так называемая интеллектуальная ригидность. Представляете, что это такое? Сложно менять программу действий. То есть человек вообще, вот, простите, ни о чем. И очень тоже, вот это очень важно, сужение круга интересов. Сужение круга интересов, то есть это, потом я чуть позже буду говорить, это и замыкание, это нежелание общаться, это тревога. От тревоги до депрессии, как я всегда говорю, один шаг. Вот. И от депрессии до суицида тоже один шаг я потом чуть позже скажу, что это тоже имеет место быть вот, вот в случае вот такого нейрокогнитивного синдрома постковидного. Далее, синдром вызывает снижение качества повседневной жизни. 30-35% людей спустя 3-4 месяца все еще не могут осуществлять уход за собой и детьми. Я с такими сталкивалась, и я на себе, простите, это все тоже ощутила. Вернуться к работе нормальному ритму жизни. То есть вследствие вот этих всех изменений. Заниматься спортом, если человек ранее занимался спортом, тем более профессиональным спортом, очень сложно вернуться опять вот, как бы вот в эту стезю, вот в этот ритм. Далее. Психиатрические последствия, то, о чем я уже немножечко сказала. Вот это как раз и с той, как, как сказать, это то, о чем я говорила, что касается ковид-лонга, То есть отдаленные такие последствия психиатрические. Это затяжные депрессии. Это порядка, цифра ужасающая, 60% переболевших COVID. Представляете? Далее. Суицидальные мысли. То есть, как всегда мы говорим, от депрессии до суицида один шаг. То есть, к чему я опять это все говорю? Я абсолютно не хочу никого не пугать. Я просто констатирую факты, что здесь вот просто какие-то проволочки недопустимы. То есть, очень быстро надо как бы приступать к тому, чтобы вот это все нивелировать. И не дай бог не допустить этого. Вот. Далее, панические атаки. Панические атаки, но ну, это больше вегетатика, ну и центральная нервная система, и больше, конечно, и вегетативная нервная система, это панические атаки, они вполне устранимы также. Далее. Какие же еще происходят неврологические осложнения вследствие воздействия ковидной инфекции? Это ишемические инсульты. Я уже говорила, да, что вот в, основе механизма, в основе механизма повреждающего действия это лежит прямое повреждающее действие эндотелия. Отсюда ишемические инсульты. Они могут быть и по типу тромбоэмболии, по типу васкулитов, как угодно. То есть это недокровотоки ткани мозга. И соответственно сама по себе ковидная инфекция, извините за выражение, до Колбит по ткани мозга, плюс еще ишемический инсульт. То есть это очень все, не очень-то приятно. Далее, миелиты. Что это такое миелиты? Вот не могу здесь не сказать. Значит, э, периферический нерв, э, оболочка нерва, так называемая миелиновая оболочка, она защитная, питающая и все такое прочее. Она очень важная оболочка, вот ее называют миелиновая оболочка, к великому сожалению, она воспаляется. Потому что я уже говорила, что COVID, у ковида отмечена нейротропность, то есть он тропен, э, то есть близок к поражению нервной ткани. Вот полинейропатии, то есть не только конкретно какой-то там корешочек где-то заболела два корешочка, каких-то там радикулиты те же возникли. А полинейропатия, то есть полинейропатия, это поражение нервных стволов. И люди практически, я таких видела, они буквально обезноживают, вот, извините вот за такое это, но это такой обывательский термин, да, обезноживают люди, они практически не могут ходить. Вот. И вот здесь я поясню сейчас, что это такое. И редко это вот опять-таки то, что касается ковид лонга, то есть отдаленные последствия, может возникнуть синдром Гиена Баре. Сейчас скажу, что это такое. Это очень серьезное инвалидизирующее заболевание, такая милопатия. То есть идет системное поражение всех периферических нервов, плюс там еще поражение некоторых внутренних органов, в частности там, мочевого пузыря, там, буквально недержание мочи. То есть это достаточно тяжелая патология. То есть вы увидите, вот как бы вот в отдаленных таких последствиях, что ковид может вызвать. Вот. реальные долгосрочные последствия новой коронавирусной болезни для популяционного здоровья еще предстоит оценить в ближайшие годы, но тем не менее вот уже два, считай сейчас уже три года, мы уже пойдем в третий такой простудный сезон может быть это сейчас ковидная инфекция примет такую значит, сезонность, может мы уже и знаем как с ней воевать вот, дай бог вот. но тем не менее, дальше вот, вот эти отдаленные последствия конечно надо время, чтобы как-то оценить это все. Вот, так вот к чему я это все рассказала, потому чтобы понимать, каким образом и какой продукцией мы будем помогать вышеуказанным изменениям. Поверьте, у нас есть некоторый опыт, да не некоторый, а достаточно приличный опыт. Согласитесь, слушая, многие пережили подобные состояния. Вы знаете, вот я не люблю особо про себя говорить, но вот здесь не могу не сказать, что касается поражения вот, периферической нервной системы. Я прошу прощения, дважды перенесла очень тяжелую операцию на позвоночнике, да. И я много всякой боли пережила, но вот такой боли, которая была во время ковида я никогда еще я не испытывала. То есть вот представляете, что делает ковидная инфекция. Вот и с никакими анальгетиками абсолютно она не снималась, эта боль. Ну, она потом со временем все, конечно, прошло, нормализовалась, но тем не менее это имело место быть. Вот. И спасибо нашей продукции, упорству в физических упражнениях. То есть, практически училась ходить, как и многие другие, со мной многие делились, звонили, спрашивали, что как. Вот. Позитивному настрою вот это очень важен позитивный настрой не даваться, не поддаваться на всякие уловки вот этих осложнений. Да? Буквально вот можно вытащить себя из этого ужасного состояния. То есть отчаиваться абсолютно не надо. Вот. И вот что касается теперь нашей продукции. Сейчас вот более подробно мы об этом поговорим, потому что я где-то буду наверное повторяться, думаю, может быть у нас не все настолько опытные в нашей как бы вот в тонкостях нашей продукции, и я где-то немножечко как бы, это время позволяет, и я более подробно сейчас расскажу. Вот я как бы думала вчера, думаю, как же, как же вот это все преподнести. И решила разделить весь вот наш как бы, арсенал нашей продукции, которую мы применяем в данной ситуации, на своего рода такие блоки или разделы. И вот первые, очень важные, очень важный, Собственно, они все важны, но вот это, значит, учитывая весь механизм, то, что я вам уже озвучивала, я хочу сказать о продукции, которые помогают устранять повреждения эндотелия. Это причина Общем, единственный продукт, единственный продукт, который может устранить повреждения, какие-то воспалительные процессы эндотели, это омега-3. Это омега-3. Плюс мы все прекрасно уже знаем, что омега-3 сильнейший антитромботический эффект, купирование всякого рода воскулитов. Вот. Какая продукция включает в себя омега-3, мы уже прекрасно знаем, да, что у нас есть как источники, как, по, как вот такое разделение по источникам да, омега-3, это у нас северная омега, то есть источник рыбий-жир. Вот. И есть три мегавиталла сибирский лен, омега-3, то есть, как источник идет сибирский лен. То есть, я уже говорила: еще повторюсь: по энергетической ценности наш сибирский лен он идет, знаете, впереди планеты всей. То есть, потому что Сибирь, Сибирь это такие энергетические экстримы, так что вот у нас в нашем, в Омега-3, которая вот идет, из, как бы, произведена из сибирского льна, у нее очень большая энергетическая ценность. Так что, пожалуйста, вот об этом всегда надо помнить. Далее, как варианты, где содержится у нас Омега-3, это, конечно, наш, наш уникальный 3D-комплекс, это Пульсбокс, это уникальнейший, уникальнейший комплекс, Комплекс, то есть он содержит, немножко подробно скажу, это комплекс витаминов, которые как бы у нас не дают завышаться уровню гомоцистеина. Я как-то рассказывала уже не раз, что гомоцистеин оказывает, то есть повышенный его уровень оказывает повреждающее, прямое повреждающее действие эндотелия. Вот. Плюс там содержится омега-3, это наш сибирский лен, и плюс ликопин. Ликопин. Здесь он у нас идет, это каротиноид очень сильный, ликопин идет как консервант холестерина, то есть он не дает такой антиокислитель, он не дает холестерину окисляться, то есть он как бы его бережет, потому что холестерин нам очень нужен. И далее IQ-бокс, IQ-бокс, я чуть позже сейчас буду об этом говорить, уникальнейший, я его обожаю этот препарат на все случаи жизни и на все возраста, вот я вам скажу вот, это такой универсальнейший продукт, что касается вот как бы и улучшения метаболизма центральной нервной системы и периферической нервной системы и интеллект, то есть он нужен, извините, вот от малышей и до глубокой старости. Вот такой уникальный продукт. Я чуть позже про него скажу, но он содержит также одну капсулу сибирского льна. То есть вот такая удивительная, удивительный такой продукт. Далее, про антиоксиданты. Я тут много сейчас не буду про них говорить, конечно, антиоксиданты, я когда рассказывала про сердечно-сосудистую систему, что антиоксиданты тоже впереди планеты всей, они mm -hmm. устраняют любые любые оксидантные процессы, любые окислительные процессы, вот. и устраняют повреждения эндотеля. конечно, это наш новомин, но новомин тут отдельно про него можно говорить, и говорить, и говорить, тут он немножко и другую роль играет в ковидной инфекции, то есть это буквально устранение острых ситуаций да. далее формула 3 не забываем про формулу 3 это уникальнейший поливалентный антиоксидантный комплекс который содержит все природные, которые вот существуют в природе антиоксиданты все содержатся в формуле 3 и причем я сейчас чуть-чуть подробнее скажу там содержатся антиоксиданты которые защищают клеточку со стороны межклеточной среды то есть это водорастворимые наши витамины это минералы, которые которые защищают клеточку на уровне мембраны и внутри клеточные антиоксиданты, то есть там ряд минералов, которые вот таким образом защищают клетку. Формула 3, никогда не забывайте о ней, это уникальнейший наш продукт. Не зря он выделен отдельно из истоков чистоты. Далее, лемвиталсилен. Селен сам по себе, тут можно тоже ему песен петь нашему Селену, но Элем Витал, Селен продукт, он тоже идет, как знаете, такой своего рода антиоксидантный комплекс, потому что Селен сам по себе входит в золотой стандарт антиоксидантов, плюс там дегидрокверцетин, это современнейший, сильнейший антиоксидант. Вот. далее наш витагермания, я о нем чуть позже скажу, тоже его как бы, назначение, но это тоже я его расцениваю как сильнейший антиоксидантный комплекс, далее гинкобилоба, то есть она стоит вообще особняком, это сильнейший, во-первых это антиоксидант, то же самое, и Плюс это сильнейший антитромботический эффект. Я уже говорила, еще повторюсь, что гинкобилоба работает на сосудах любого калибра. То есть помогает сосудам, начиная с сосудов сетчатки, мельчайшие сосуды, до магистральных сосудов нижних конечностей. Вот такая сильнейшая вещь гинкобилоба. Далее, следующий такой блок или своего рода раздел, это витаминные минеральные комплексы. Особенно акцент хочется сделать на витаминах группа В. Мы их расцениваем как нейротропные витамины. Витамины. мы их знаем как нейротропные витамины то что я вам говорила прямое повреждающее действие ткани мозга это витамин b6 у него прямое такое положительное влияние на ткань мозга и b12 это очень важно в 12 он буквально латает миелиновую оболочку то есть то что я вам говорила ранее про миелиты полинейропатии то есть в 12 здесь впереди планеты всей то есть это очень важный важный такой витамин вот который вот обладает такое благотворное влияние на оболочки на миелиновые оболочки периферических нервов и вот здесь я хочу сказать что вот я думаю многие со мной согласятся весь вот этот период то что мы кушали нашу продукцию восстанавливались как бы лечились отлично себя показали мегавитамины это знаете вот я просто вот им вот пою дифирамбы вот этим этому продукт это вообще уникально созданный продукт по уникальной технологии прекрасно работающий вот мы изначально знали что он у нас появился в спортивной линеечки а потом смотрите у нас уже набрал какие обороты что во многих он уже идет и в комплексах и в боксах у нас и вот как вариант конечно пожалуйста мама бокс вот говорят вот мама бокс только мамам. да господи давайте его мужчинам Там мегавитамины омега-3 это, это вообще очень удобный прекрасный препарат в плане восстановления вот то есть содержит 9 минералов 13 витаминов то есть все что нужно в суточной потребности содержится в мегавитаминах. пусть вас абсолютно не смущает что это все содержится в двух таблетках. Да, мы, меня часто спрашивают: а как так? Витамины должны быть отдельно, в утренние, как бы в утренние порции, минералы вечером, как правило, принимаются. Но здесь высокие технологии, высокие швейцарские технологии. И вот так, таким образом был создан такой уникальный продукт, который нам очень хорошо отлично буквально помогает вот в случае вот этих повидных состояний. И не забываем про натуральный витамино-минеральный комплекс, который содержит натуральные витамины. Витамины. Я не буду тут сильно подробно о нем говорить, потому что мне очень хочется сказать о очень важном таком разделе, очень важном блоке который непосредственно нужен в плане восстановления когнитивных функций, это так называемые природные натропы, то есть э, те, та продукция, которая непосредственно оказывает такое прямое восстанавливающее действие на ткань мозга, на сосуды питающие ткань мозга. И вот все микронутриенты применяемые для нормализации высшей нервной деятельности можно разделить на две большие группы. Первая группа это вещества, которые непосредственно влияют на метаболизм и функционирование нервных клеток. Это такие натуральные ноотропы. И вторая группа – это вещества, которые улучшают кровоснабжение головного мозга и препятствуют тромбообразованию. То есть, в принципе, я о них уже сказала. Это наши омега-3, это гинкобилоба. Я возвращаться к ним не буду. И вот здесь вот как-то хочется более подробно мне сказать о синхровитале втором, потому что он тоже сыграл огромную роль вот. И далее про нейровизион буду говорить, там практически вот это немножечко все повторяется, только там будет все это в других дозировочках. Вот. И вот наш синхровитал второй отвечает буквально всем требованиям, которые нужны для отличного восстановления в любых ситуациях, а мы сегодня говорим о нейрокогнитивных изменениях, вот. отлично срабатывает. То есть состав буквально, я вот прям пробегусь, потому что не могу не сказать, чтобы придать значимость этому продукту. Женьшень. Мы его знаем как адаптоген, но самое главное назначение Женьшени это помочь, это помог... как, как попроще сказать, Женьшень помогает, помогает э, выживать буквально нервной системы, то есть он повышает выносливость центральной нервной системы. И еще очень важное его назначение не могу об этом не сказать, это активация усвоения глюкозы клетками головного мозга. Вот я вам уже как-то рассказывала и метаболический синдромы, и все такое прочее Что такое инсулинорезистентность? Когда у нас клеточка не слышит инсулин, в силу своих изменений, в силу того, что она повреждена, ей тяжело, и она не слышит инсулин, и она не может пропустить как бы вовнутрь глюкозу. Глюкоза это самый главный энергетический субстрат. Вот. Так вот здесь женьшень актив активирует усвоение глюкозы, то есть помогает э, нервной клетке, клетке мозга усваивать глюкозу, вот, Вы знаете, сейчас вот, э, для того, чтобы было понятно, я вам скажу, болезнь Альцгеймера, вот это прогрессирующая деменция, как ее еще называют, как бы вот, ну, в нашей такой среде, да, это диабет головного мозга, то есть нервная клетка настолько повреждена, что она не может заполучить глюкозу, вот, так вот, для чего вот это все нужно? Вот, надо понимать. Также антитромботический эффект, все такое прочее. Так вот, препараты женщины препятствуют развитию неблагоприятных возрастных изменений высшей нервной деятельности. Способны улучшать память, реакцию, способность к абстрактному мышлению. Все о том, о чем я вам говорила в начале. И повышают умственную работоспособность. Вот, пожалуйста, вот вам и, и карты в руки. Что касается гинкобелобы. Я уже проговорила про гинкобелобу, но но здесь вот хочу вот такой момент сказать у это биофлавоноид у него сильнейший антиоксидантный эффект и вот здесь очень важный важно, так, очень много достоинств гинкобилоба. Но здесь вот хочу сказать, препараты гинкобилоба достоверно уменьшают площадь инфарктного поражения при инсультах. Представляете, что делает? Да? То есть и профилактируем, и если не дай бог что-то случилось, мы уже смело можем сразу применять гинкобилобу. И что он делает? Также уменьшает постинсультный и посттравматический отек головного мозга. То есть, представляете, какая огромная помощь Ткани головного мозга. Далее, что делает еще гинкобелова? Стабилизирует клеточные мембраны нервной клеточки. То есть, то, что повреждено, оно как бы латает. Плюс омега-3 латает у нас мембрана-стабилизатор. И биофлавоноиды, то есть, это наши антиоксиданты, они такие оказывают прямое восстанавливающее действие. Они буквально вот эти вот все бреши в нервной клетке, они латают вот. Далее, увеличение устойчивости нейронов к окислительному стрессу, ишемии, гипоксии. То есть это очень актуально при любых генеративных изменениях. И Альцгеймера, и любые какие-то там старческое слабоумие, какие-то возрастные нарушения памяти. Вот то, что мы сегодня говорим, это вот нейрокогнитивный посковидный синдром для улучшения умственной работоспособности. То есть он придает уму живость. Живость ума, это очень важно. И Прямое антидепрессивное действие. То, что я вам говорила, какие изменения происходят в психиатрической, психоэмоциональной сфере. Это склонность к депрессиям. Такой синхровитал второй мы вообще всегда расцениваем как натуральный сильнейший антидепрессант. Вот. Далее. То, что касается также улучшения памяти, профилактика депрессии, это там и шлемник байкальский содержится, щитолистник, это вообще удивительно. То есть при задержке умственного развития тоже очень важно. И вот здесь в э, синхровитале 2 всегда надо помнить, у нас содержится зверобой. Вот состав читаете, зверобой, так он э, стандартизирован по гиперицину. То есть, вы знаете, для сравнения хочу сказать, вы можете пойти в аптеку, купить траву зверобой, заварите, вроде как пить, и вроде как думать для себя, что о, я значит, профилактирую себе депрессию, ну уж извините, я вот так вот говорю, да, нет гиперицина должно быть столько сколько нужно организму так вот здесь в синхровитале 2 зверобой стандартизирован по гиперицину, и вот здесь прямое антидепрессивное действие. Любые виды депрессии, начинают легкой и заканчивает тяжелой. депрессией. сезонные какие-то расстройства, вот есть такое понятие, зимняя депрессия, синдром зимней тоски, вот часто бывает. Вот. А еще плюс человек, если переболел ковидом, так вы представляете, это насколько тяжелая может быть депрессия. Старческая депрессия, вот это депрессия одиночества, когда старики одиноки. Вот. Дистемия, вот здесь очень важно. Хронический комплекс неполноценности. Это имеет место быть сплошь и рядом. Вот это состояние. Ну, Зимняя тоска, я тоже сказала. И запомните четко по гиперицину то есть, зверобой, он стандартизирован по гиперицину. Вот такой уникальный продукт в наших руках. Далее, хотелось бы сказать про нейровижон. Про нейровижен, да, это вот такой у нас буквально такая бомба в руках. Но ну, я быстренько тут повторюсь, практически здесь повторяется все, что синхровитал второй, но значительно другие дозировки и немножечко другие еще дополнения. Нейровижен состоит из трех блоков. Очень важно. То есть первое их называют природные нейробустеры. То есть они повышают выносливость центральной нервной системы и мембраностабилизация. То есть это наш женьшень, про который я сейчас только вам говорила, гинкобилоба и плюс э, фосфолипиды, фосфатидилсирин. Что это такое? Это очень важный компонент оболочек клеток мозга. Вот представляете, нервная клетка повреждена до такой степени, что она сама восстановиться не может никакие там как у нас доктора рекомендуют какие-то там это аутотренинг какие-то психоэмоциональные там делать упражнения да я вас умоляю здесь надо на органически на физическом уровне накормить организм накормить в частности нервную клетку восстановить дать возможность ей восстановиться и все у нас все будет хорошо все будет восстанавливаться так вот этот фосфатидилсерин он как бы он, он входит в состав оболочки нейрона, клеточки мозга. Представляете? За счет ковидной инфекции, будем так говорить, произошло прямое повреждающее действие нервной клетки. Отсюда снизилась память, все что угодно. Все, что я вот в самом начале вам говорила. Так вот эти продукты, плюс омега-3 еще, сейчас я про ДГК вам скажу. да вот То есть они буквально латают, восстанавливают нервную мембрану нервной клетки. Представляете? что делать и соответственно отсюда все остальные даже такие положительные восстанавливающие такие ощущения будем говорить далее в нейровижен входит ДГК, причем ультра, ее дозировка очень большая. Так что делает ДГК? Самая это составляющая, докозагоцеяновая кислота, это составляющая омега-3. Вот, так, ДГК, оно, ее самое главное назначение, это аккумуляция в клеточках, в нейронах головного мозга, заговариваюсь немножко. Вот. Так вот, ДГК, собственно, он тоже является составляющей мембраны нервной клетки. Так когда она порождена, что надо дать нервной клетке, чтобы она восстановилась? Вот она ДГК, вот она Омега-3. Вот. Но здесь ДГК, вот в этой ситуации нейровизм, это достаточно приличная дозировка. Вот. ДГК отвечает за пластичность мозга. Что такое пластичность мозга? Это очень важное качество мозга, пластичность. Чем пластичнее мозг, я прошу прощения за сланку, тем соображалка лучше работает. Все лучше тогда, все когнитивные функции как бы на, такой, на высоте, будем так говорить. Да? Вот. Что такое пластичность мозга? И вот ДГК, она да, избирательно накапливается в клетках мозга, в сетчатке, и это очень важно. И третий блок – это природные светофильтры, то есть литаин и зиоксантин. Вот это вот то, что из себя представляет нейровижно. Вот такая вот мощная вещь у нас в руках. Вот. Далее, хотелось бы сказать... Про, про, а, про продукцию, которая э, пробежимся так, которая стабилизирует, как бы умиротворяет, нормализует психоэмоциональный фон, профилактирует возможные депрессии, то, что я вам говорила про ковид лонг, профилактирует какие-то отдаленные дегенеративные изменения ткани мозга, потому что это очень серьезно. Чем дальше мы будем уходить как бы от, вот с этой проблемой, да, дальше жить, как бы с этой проблемой нам потом будет очень сложнее с ней справиться и может быть даже практически невозможно будет справиться то есть надо все делать вот здесь и сейчас понимаете, не откладывать, у меня порой вот задают вопросы. Ой, вот я переболел там, это самое. ну ладно, там находился в больнице, а если ты находишься дома, да ты начинай сразу это все принимать. Зачем ждать, когда вот эти осложнения еще более усугубятся? То есть надо все делать, вот еще раз говорю, здесь и сейчас. И вот что касается для, так сказать, такой коррекции психоэмоционального состояния, коррекции психоэмоционального нашего фона, конечно, это уникальные наши продукты. Это и релакс-бокс, это стресс-релив. То есть настолько четко все подобраны компоненты, которые регулируют вообще в целом психоэмоциональный фон, настолько они, как, как я всегда говорю, они знают, где у нас проблемы, да, то есть, если у нас плохое, вот я вам говорила, то, что нарушение биоритмов, да, вот, э они нормализуют, устраняют, как бы дневную бессонницу, да, и нормализуют э нормальный ночной сон, как бы мы ночью должны спать, восстанавливаться ночью, то есть, вот здесь очень важно. Э Купирование вот этих моментов агрессии, купирование тревожного синдрома, где-то такое сваливание в депрессии, уже тревожно-депрессивное состояние, да, то есть и за, за счет бесклицината магния, потому что и в стресс-релифии, и в релакс-боксе там бесклицинат магния, это вообще такая скорая помощь, скорая помощь для устранения стресса, уменьшения психоэмоционального напряжения, повышения умственной работоспособности, это вообще два таких уникальных продукта. И вот здесь еще в стресс-релифе мне хочется сказать я немножко о двух продуктах сразу говорю, да, потому что чтобы уже время не терять. Вот здесь очень важно Вот мне нравится вот эти составляющие. Лактопротеин стандартизирован по содержанию альфа-казазепина и оказывает мягкое успокаивающее действие, и снимает симптомы стресса. Представляете, это белок мы вот, белок, который вот помогает вот так благотворно влиять именно на вегетатику, на психоэмоциональное состояние. Дальше, эльтианин, это очень важная аминокислота, которая тоже повышает настроение, э, стрессоустойчивость повышает, то есть, всё, то, вот это все направлено на повышение стрессоустойчивости, устранение тревоги, если, если будем постоянно устранять тревогу, не давать ей разгуляться, и не, да, не будем давать себе возможность сваливаться вот в это депрессивное, в тревожно-депрессивное, в депрессивное, не дай бог, суицидальное состояние. Вот. И ряд как бы, таких натуральных компонентов, которые, вот я то, что вам говорила, там и зверобой, вот, то, что касается гиперицина, это прямой такой антидепрессивный эффект, Пасифлора там стандартизирована по витексину, это серьезный такой сосудорасширяющий эффект, то есть это питание тканей, то есть вот у нас в руках два таких мощных продукта это стресс-релив, релакс-бокс то есть об этом будем помнить далее, о наших таких продуктах хочется сказать, которые как бы особо такой не имеют специфики и у нас как бы даже вот в каталогах порой прочитаешь там особо про это не пишут, но я вот здесь вот хочу о них сказать, это продукт L-карнитин. да мы его знаем, мы его включаем в программу по снижению веса, там все такое прочее но вот здесь хочется сказать что-карнитин э, у него существуют такие прямые показания при дегенеративных изменениях головного мозга, то есть любые какие-то разрушающие такие изменения в ткани мозга вот, обязательно показан л-карнитин, и вот вообще, вот, как бы звучат в показаниях это и деменция, то есть слабоумие если не дай бог прогрессирующая слабоумие, то есть это Альцгеймера там эпилепсия, синдром Дауна вот, пусковидные повреждения ткани головного мозга, эль карнитин это, это энергетическая подача ну как попроще сказать подача энергии клеточкам мозга, л-карнитин это тоже вот что касается ковид лонга, <coughs> отдаленных каких-то последствий. Далее. <coughs> продукты, следующий такой блок интересный, которые продукты, которые улучшают в целом метаболизм, то есть обменные процессы в тканях и насыщают кислородом. Вот здесь я скажу про Вита Германии. Вы со мной согласитесь, потому что Вита Германии тоже себя отлично показал в плане восстановления, вот в случае вот таких вот ковидных э, нарушений, постковидных нарушений я уже говорила, еще скажу, что это сильнейший антиоксидантный комплекс. Это за счет ресвератрола идет защита святая святых. Это ДНК клетки. Представляете, как мы глубоко с нашей продукцией проникли. Вот. Далее, витагермания, он вот этот... Ресвератрол, он еще плюс ко всему усилен большой дозой убихинона, то есть энзима q 10 Куэнзим q – это внутримитохондриальный антиоксидант. Представляете, как они внутри клеточки, как они ведут защиту. Ну и, конечно, Германия, которая насыщает ткани кислородом. Это то, что мы говорили от коневой гипоксии. То есть это такое прямое показание при вот таких постковидных изменениях. И еще буквально два слова. Про наш продукт, который он идет в линеечке спортивного питания. Но здесь вот я хочу о нем сказать. Это аллергинин. Это очень важная аминокислота. Одна из 20 аминокислот, которые необходимы для правильного функционирования организма. То есть, понимаете, вот эта аминокислота, она тоже знает, где работать. Знает, где имеются повреждения. Знает, где какой как бы участок ткани или орган, или там система какая-то, которая нуждается в этой аминокислоте. Наша задача ее кушать только, да. То есть, просто аллергинин можно включать в общий комплекс, как бы такой восстанавливающий комплекс после ковида. Вот. Но он в основном принимается, конечно, у спортсменов. Вот. Но и здесь тоже имеет место быть, вот в нашей, как бы, что касается нашей темы, это идет формирование мышечной ткани, улучшение питания и кровоснабжение мышечной ткани. Это то, о чем мы говорили, и полинейропатии, и миалгии, и мышечные вот эти боли, и полинейропатия, которые сопровождаются страшными там судорогами в скелетной мускулатуре. Вот здесь отлично сработает эль аргинин вот и естественно естественно применяя аллергенин мы будем повышать работоспособность и энергичность ну если мы говорим о мышцах это мышечная ткань хотя у аллергенина у него очень большой такой широкий фронт показаний это и сердечно-сосудистые проблемы это поражение печени любые какие-то воспалительные процессы мочевой системы это и диабет который тоже сопровождает и там и мышцы и все такое прочее это я говорю это, это кстати это такие вот э, состояния риски, очень высокие риски по, в случае ковидного поражения. Вот. Э, профилактика каких-то новообразований, синдром хронической усталости опять-таки та же депрессия. То есть эльгарогенина, просто помните об этом, вот у нас такой есть э, отличный продукт, он у нас еще раз говорю в линейке спортивного питания, но тем не менее работает отлично. И сейчас в завершении я не могу не сказать про ИПАМ тысячный. ИПАМ тысячный, не буду много о нем говорить, но единственное хочу сказать он восстанавливает, эпам, восстанавливает, эпам, точно восстанавливает любой вид нервной ткани. То есть Его также необходимо включать на длительный срок э, в, как бы, в комплекс э, вот, восстанавливающий, так сказать, восстанавливающий комплекс вот, постповидных состояний. И в завершении хочу сказать, что все-таки время показало, что благодаря нашей продукции можно вполне поправить ситуации, связанные с ковидной инфекцией. То есть, я думаю, вы какие-то выводы сделали. Конечно, хотелось мне еще больше вам рассказать, но вот время как бы ограничено. И вот здесь очень важно, никаких курсов нету. То есть принимайте, принимайте, принимайте. Кто-то за месяц восстановится, кто-то за два, кто-то за три, кто-то за полгода, то есть от трех до шести месяцев, в зависимости от возраста, в зависимости от имеющейся уже патологии. То есть здесь нет никаких-то определенных рекомендаций. То есть вот до... Полного восстановления. А вы это почувствуете. Просто вот уверяю вас. Если кто вот как бы шел по этим стопам, да, восстанавливался, я думаю, со мною согласится. Ну вот, пожалуй, и все. Спасибо большое, Татьяна Александровна, за такой чудесный рассказ о наших продуктах. И, в принципе, о той проблеме, которая сейчас у нас вот существует в связи э, с ковидными заболеваниями, как вы уже сказали, что разные у нас идут, э, забыла слово, у гриппа штамы, у ковида. Эх, забыла. разновидности, да. Да-да-да, поняли. Сейчас у нас новое нас пугают и говорят, уже через месяц мы опять все маски оденем. Но ну, я думаю, что с нашими продуктами нам ничего не страшно и да, перенесем, да. и это тоже. Дорогие друзья, у кого есть вопрос к Татьяне Александровне по сегодняшней теме, вы можете поднять руку, я вам включу микрофончик, и вы зададите вопрос. Так, Наталья, сейчас включаю вам микрофон. Да, можете нажать еще раз на микрофончик и говорить. А, доброе утро. А вот скажите, пожалуйста, если чтобы я, чтобы реабилитироваться, принимаю синхровитал три месяца, и неплохо было бы еще второй начать принимать. А это можно как-то совмещать или нет? Вы простите, немножечко пропадала. Какой вы принимаете синхровитал? Четвертый. Да, пожалуйста, да, я просто не стала вот про другое говорить, да, четвертый обязательно нужен, потому что, да, вполне можно, да, синхровиталы вообще все можно сочетать, все можно Спасибо. сочетать. Спасибо большое. Угу. Так, Юля, включаю вам микрофончик. Еще раз нажмите на микрофон и сможете говорить. Юля Пузанова, слушаем ваш вопрос. Ой, я ничего не слышу. Ага, Юля, вас очень плохо слышно. Услышали витамин В12? 12 а 12, дальше? повышенный после ковидной инфекции. Это результат ковидной инфекции или результат применения наших препаратов? То есть повышенное то есть, содержание витаминов? Да, повышенное. Это на, если норма 600, то получается 720-740. Ой, как у В нас 12... люди любят давать анализы. Ага, ну, знаете, единственное, я, а если... я единственное... Ага, говорите. Единственное, я хочу сказать, что на, у нас продукция натуральная. Натуральная, но есть премиксы, но никогда не будет давать передозировки и какие-то завышения показателей, потому что это натуральная продукция. Так что, э какие-то другие там, источники повышения, не знаю. Наша продукция не дает такого. Татьяна Александровна, ну, напомню для всех, что у нас дозировки здесь профилактические. То есть Конечно. это то, что необходимо, причем это суточная дозировка. С учетом вот суточной это... потребности, да, да. Нет, да. вы с... это. Ага, сегодня вы это выпили, и о, вы это израсходовали. Поэтому Принципи, завтра вы пьете. Принципе, следующий... быть, да. Конечно, завтра вы пьете следующий там пакетик или следующую капсулу, и это вам дается дозировка на сутки. Вы ее за сутки израсходовали да, да, да. дальше. Даже если мы говорим, что у нас есть какой-то накопительный эффект, это происходит, когда у вас идет недостаток того или иного микроэлемента, и он у вас должен накопиться для Правильно. того, чтобы прийти Правильно. в норму. Так и а не надо забывать, что у нас витамины, у нас расход витаминов идет ежедневно, потому и по-хорошему их надо постоянно принимать. Конечно. Екатерина, слушаем ваш вопрос. Ну, еще раз надо нажать на микрофончик. Так, Екатерина, пока вы там справляетесь с микрофоном, я Ирине Туганова включаю. Татьяна Александровна, вопрос можно один. По поводу болезни Паркинсона. Моего папа уже три года, как выставлен данный диагноз, и то есть врачи уже, в принципе, ничего не назначают и говорят, что ну с этим надо как-то жить. Дальше, ну, доживать, вернее, уже. Ну, возраст, да, да возраст, они, да, плюсы. Здесь уже дело возраста. Страшнее, когда у молодых паркинсона. Вот вы говорили про эль карнитин что деменция прогрессирует уже, очень сильно ну, проявляет. Там, ну, понятно. Ну, То там, есть там нужно что-то что в дополнение. Надо... Ага. Посоветуйте, пожалуйста. А вы вообще что-то ему даете? Ну да, там, то есть врачи-то говорят, я синхронитал э, ему, как бы сама начала, и вот подумала, что про нейровидность. Вы знаете, для пожилых, вот для пожилых, да, синхронитал второй, если возможность есть, ради бога, кормить его постоянно, хотя, хотя вот вообще, вот в таких случаях второй, третий, это вообще идеально, но... Если, ну, вдруг такой возможности нету, как вариант, отлично работает лояльный, результативный продукт на постоянной основе, это IQ-Box. IQ-Box, то есть омега-3 плюс гинкобелоба. IQ-Box, пожалуйста, элькарнитин. карнитин, Эль -карнитин причем для стариков, знаете, здесь даже... Там тоже, как бы, любой наш продукт, это широкого фронта действия. Элькарнитин, он дает энергию, он дает силы. Он для стариков повышение работоспособности, энергичности. Представляете, у них качество жизни меняется. Если вы, как бы, будете ему давать на постоянной основе элькарнитин. Элькарнитин, это, ну, практически, сравните, если есть препаратов это наш мелдронат, мельдоний. Представляете, как он работает? Плюс давайте витамины ему. Очень хорошо старикам, знаете, элементарно, чтобы сильно не грузить, это витамины красоты. Давайте даже, ну, не смотрите там мужчина, женщина, витамины красоты. Очень хороший микс витаминов, плюс две очень важных аминокислоты, таурин и биотин, и там содержится коэнзим Q10. У стариков силы появляются. И давайте обязательно ИПАМ тысячный на постоянной основе. У них, у них улучшится качество жизни. Паркинсона никуда не денется. Паркинсона, самое главное, что в таком возрасте не прогрессировала, не укладывала его, чтобы он ходил, чтобы он что-то делал, чтобы Паркинсона не уложила или не посадила, или не уложила больного. Чтобы вот такое у них это. И вот этот комплекс, вот такой небольшой комплекс, и, и давайте ему на постоянной основе. Вот посмотрите, что будет. Спасибо. Ирина, туда мы включаете микрофончик. Ваш вопрос. Здравствуйте. Татьяна Александровна, спасибо большое за такой рассказ. Подскажите, пожалуйста, в какое время лучше всего принимать нейровижен и стресс-релив? В какое время? Ну, нейровижен по-хорошему, конечно, первая половина дня. Все, что активирует, все, что восстанавливает, это первая половина дня, конечно. А стресс-релив, стресс-релив, в принципе, вот здесь вот, если вот как бы учитывать то, что там содержится магний, вот, я бы тоже вот советовала бы днем его принимать стресс-релив. Если вам вдруг нужен магний еще дополнительно, то просто капсулу магния там можно вечером допустим принять наш лимбитал магний Ну, если в том есть необходимость а стресс релиз если вы если смотри ира если вы его принимаете с целью устранить тревогу устранить какие-то там моменты агрессии, особенно тревожное дневное тревожное состояние, конечно, лучше принять в первое полудень дня, прям с утра, позавтракали, прям с утра, чтобы у вас день качественно прошел, чтобы качественно день прожили без этой тревоги, без этих всяких там моментов агрессии, вспыльчивости и еще чего-то. Вот по хорошему лучше вот поступить так. Вот на мой взгляд. Спасибо. И следующий вопрос у нас от Елены Азаровой. Елена, включайте. Ага. Здравствуйте. Хотела спросить, вот при деменции что лучше, синхровитал 2 и 3 или Нейровижен на постоянную? Да, ну Нейровижен, знаете, а возраст какой там? А ну то и другое хорошо. Ой, мои хорошие, я забыла вам сказать о ритмах здоровья. То есть смотрите, вы проговорили второй, третий синкровитал и сюда было бы отлично добавить ритмы здоровья. Это шикарнейший регулятор биоритмов. Вот. А если с синкровиталами работает, это вообще изумительный эффект. Вот. Синхровитал 2 плюс ритмы здоровья – это отличный. Там, если вот вы, допустим, вы выберете для себя какой-то продукт да, вот, комфортный, вот, с которым вам легко шагать по жизни, да, который вам действительно помогает. Вот я люблю IQ-бокс, я его принимаю постоянно. Вот. Синхровитал 2 3, конечно, это шикарнейшее сочетание. Есть такая возможность, принимайте. Как основу, принимайте. Если у вас уже есть изменения, если есть там та же сосудистая деменция, там уже какие-то проявления, и чтобы в первую очередь помните о том что да насыщение там накоплением все о чем мы говорим да самое главное наша продукция позволяет улучшить качество жизни вот это самое главное назначение нашей продукции мы об этом говорим потому что жизнь одна, и надо ее очень как бы качественно очень хорошо ее прожить и наша продукция очень хорошо помогает в этом Нравится вам с нейровиженом как бы шагать по жизни. И у вас есть материальная возможность приобрести этот продукт. Не все его могут купить, к сожалению, да. Вот. Я только рада за вас. Кушайте нейровижен. Тоже его сочетайте, не забывайте. А, Витамино-минеральный комплекс. Не забывайте, что у нас пожилой возраст. Старики входят в гру... растущие дети, они входят в группу риску по гиповитаминозам. То есть это о чем говорит, что витамины. Давать ежедневно. Никаких курсов для витаминов нет. То есть делайте спасибо. выводы. У нас есть хорошие. Выбирайте. Спасибо. Если есть еще один прям очень животрепещущий вопрос, давайте мы еще его выслушаем. Если нет, тогда мы будем завершать. Вот сейчас, кто первый быстренько руку поднимает, у кого наболело. Наталья, подняла у нас еще раз руку. Ага, вот еще у нас появилось. Ну, давайте два последних вопроса: Наталья и Татьяна. Наталья, а, задавайте. Татьяна Александровна, я сейчас принимаю истоки чистоты уже, ну где-то месяц третий, и у меня вылез воспалительный процесс в организме. Врач прописал энтерол, антибиотик. Можно ли вместе принимать энтерол и истоки чистоты? Да, вообще нашу продукцию можно с медикаментами принимать. Но вы всегда, помните, мы же говорили вот уже про очищение, что если идет плюс воспаление, да, добавляйте тот же ипам 900 и добавляйте. Обязательно. Или там 96-й пам, если смотря, где воспаление, там 24-й пам. То есть даже тот же 900-й пам, он, он найдет, как сработать. вот Если что касается, тем более вы третий месяц принимаете, так вы еще добавляете что-то для кишечника. Вы уже смело со второго месяца можете добавлять витамино-минеральные комплексы, там какие-то синхровиталы нужные вам. Для кишечника там тот же пик. ЛБФИТ уже, пожалуйста, чтобы нормализовать работу кишечника. Понятно, там все сдвинулись местно, там поди... и паразиты есть, может, кто его знает, да? Я уж так, извините, я так фантазирую уже сижу, да. То есть что-то вызвало же воспалительный процесс, если интерол назначили, это в кишечнике воспаление, вот. Добавляйте, значит, чтобы э, как бы вырастить нашу хорошую, да, флору. Давайте ильбифит, давайте пик. Это пик, это самая съедобная клетчатка для нормальной микрофлоры. Вот, к сожалению, нет агатового бальзама, там он вообще выращивал нормальную микрофлору. Ильбифит пейте. Эльбифит, ну пейте интерол, там он коротким курсом пьется, ничего страшного. Вот, ну про нашу продукцию не забывайте. Чай комфортное пищеварение, как раньше мы его называли, курильский чай, он устраняет дисбиозы даже стафилококковой природы. Не забывайте про вот этот уникальный чай, курильский чай наш, ну, вот который сейчас называется комфортное пищеварение. Спасибо. Татьяна, завершаем вашим вопросом. А, да, спа спасибо всем. Спасибо, Татьяна Александровна. Вопрос в следующем. Я очень тяжелый перенесла ковид, очень-очень тяжелый, с очень с реанимациями, с тяжелыми последствиями а, заражения в ковидном госпитале, очаговой пневмонии, и получила вот все то, с чего вы начали рассказ. И, и мышцы, и, и голова, и, и сердце, и вообще я не знаю... С головы до пят. Да, с головы до пят. Вот абсолютно mm -hmm. все взорвал ковид. Взорвал он все это через два месяца. Врачи началось хождение как мучение по врачам. Каждый врач отдельно что-то прописывает, выписывает. Но самое страшное, что каждый врач назначал, пытался назначить антибиотики, от а которых зачем? я категорически ну, там, там успокоить, тут успокоить, здесь предотвратить новые вспышки, еще там чего-то. Ну, в принципе, сейчас вопрос даже не в этом, а в том, что я получила большой спектр, потому что, скорее всего, возраст 63 как говорится в зоне риска и вопрос у меня в следующем я начала принимать нашу продукцию уже звонила из ковидного госпиталя в колл-центр в наш и начала с, сразу начала детокс сразу начала восстановление печени и в двойной дозировке 3D куб Protection. ну мне так врач посоветовала ну хорошо, омега-3 а не забывайте омега-3 Три капсулы омега вопрос... 3 чтобы постановиться. Да, воп... да, вопрос у меня в, в следующем. Последствия продолжаются. Я очень много принимаю. Я вообще все принимаю из того, что вы сказали. То есть мой муж, он просто шокирован и как бы считает что с головой у меня все стало не в порядке, я перестала питаться, но это его мнением. Не в порядке меня... в том плане, что вы много Ой, Да, да. да. Он, он, он, проп... он прописывает мне, что сдвиг по мозгам уже конкретный в сибирском здоровье, что меня зазомбировали, что вы я не, не, слышу... не да. Вы не первая такая, и волнуйтесь, вы не одна врачей. Поэтому вопрос в следующем. У меня, конечно, завтрак, обед и ужин, и с утра натощак, и пик, и пурлайт, uh, uh, или uh, любой другой сорбент, <coughs> я их чередую. Но вот эти mm -hmm. вот тарелки, все-таки эти тарелки по 20 капсул, по куче этих пакетиках. надо посмотреть, может, у вас там масло масляное, может, вы что-то там дублируете. Или напишите как-то в личку, или как, я не знаю, надо посмотреть. Просто вам надо, может, что-то убрать, что-то там подкорректировать. Угу. Ну, Давайте общем... сделаем так, Татьяна. Вы тогда, Татьяне Александровне, или в личку, или после нашего эфира напишите, что вы принимаете, а Татьяна Александровна уже ну, даст вам да, э, рекомендацию. Убегал, давай, угу. Да, хорошо, спасибо, спасибо. Ну, Алаверды всему сказанному, что это работает. Много да. это или мало, с головой у меня плохо, или врачей я не хочу слушать. В результате я такая... Татьяна, я, я когда болела и восстанавливалась, у меня на кухне полстола было нашей продукции, Так что вы не одна такая, и не надо как бы этого бояться, и все Конечно. нормально. Жизнь одна. Надо ее беречь и восстанавливать после такой страшной инфекции. Да, единственное, что если вы что-то не понимаете, если в чем-то сомневаетесь, всегда есть наставники, которые вам подскажут, помогут. У нас есть чат Здоровье и красота. У вас есть ваши чаты, ваших наставников. Задавайте вопросы, потому что, как Татьяна Александровна говорит, может быть масло масляное. Вы не сильно mm -hmm. разбираетесь в составах, а там может быть один и тот же ингредиент. Mm -hmm. Просто вы, да, как бы лишнее надо убрать, откорректировать программу, и будет все нормально. Mm -hmm. Поэтому всем огромное спасибо. Вам в первую очередь, Татьяна Александровна, всем нашим слушателям. Mm -hmm. и мы... Да, спасибо. И мы с вами встречаемся в следующую субботу в 11.00. Также напомню, что вы можете оставлять свои отзывы, свои реакции у нас на канале после опубликования видеозаписи. И задавайте свои вопросы. И, как сказала Татьяна Александровна, будьте здоровы. Всего доброго. Будьте здоровы. Всего доброго.